Привет всем, кто хочет быть в курсе всех самых интересных и свежих новостей. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Будущее за инженерами состоялся попечительский совет Казанского федерального университета. Внимание абитуриенты. Лицея имени Лобачевского КФУ прошел День открытых дверей. Сегодняшний мир очень трудно представить без инженеров. Можно без лести сказать, что на них держится наш завтрашний день. Но как выучить настоящего инженера будущего? Об этом узнаешь в нашем следующем сюжете.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 Эти дети уже в седьмом классе узнают, что такое экзамены. Собеседование поступления, ведь они уже с детства начинают ставить перед собой большие цели. Например, поступление в лицей имени Лобачевского. Об особенностях поступления в лицей в 2016 году расскажет Аделя Валеева. День открытых дверей ⁇ очень важное мероприятие перед поступлением в школу, гимназию, лицей или университет. В этот день можно узнать об особенностях поступления, об изменениях и о преимуществах учебного заведения. 29 апреля у абитуриентов лицея имени Лобачевского КФУ была такая возможность. Тем более вступительные экзамены в лицее уже скоро, и подготовка должна быть не только практической, но и моральной. Лицей создана уникальная возможность для того, чтобы дети действительно развивались во всех смыслах и во всех направлениях, не только знаниевый подход, но и общеразвивающий. Наши ребята осваивают профессии уже будучи лицеистами. По словам директора лицея Елены Скобельциной, в этом году конкурс на место увеличился. Сегодня конкурс на одно место составляет 6 человек. Также особенностью поступлений в этом году является усиление сложности предмета математика. Все задания по этому предмету будут включать элементы логики. Также, как и в предыдущие годы, испытания будут проходить в три этапа. Основные предметы для поступления – это русский, математика и физика, начиная с седьмого класса. С информацией об этапах испытаний и сроками проведения экзаменов можно будет ознакомиться комится на сайте КФУ. Адилья Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Хоть раз в жизни каждый из нас задавался вопросом, что находится за краем Вселенной. Лекторию под таким названием провела инициативная группа «Думай Казань», на котором побывала наша съемочная группа.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 Спикеры вызвали немало вопросов у присутствующих. Так, они узнали, что путешествия во времени невозможны, и только телескоп позволяет нам заглянуть в далекое прошлое, что уже неплохо для науки.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 В Казани определили пляжи места летнего отдыха горожанам воды на 2016 год. Оборудовано семь площадок для отдыха у воды: пляж Локомотив в Вахитовском районе, пляж Нижняя Заречье озеро Глубокое в Кировском районе, пляж Комсомольский в Советском и организованное место отдыха Озеро Изумрудное и Озеро Лебяжье.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 А ты уже задумался над тем, как незабываемой из проведешь последний день апреля? Мы подскажем, не забывай, что приближается 71-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. А значит, настала пора принять в одном из самых зрелищных мероприятий этого года, в каком узнаешь далее.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 1 мая исполняется 95 лет российскому физику, профессору Казанского государственного университета, доктору технических наук и ветерану Великой Отечественной войны Непримерову Николаю Николаевичу. Наша съемочная группа получила уникальную возможность пообщаться с ветераном. Об этом далее.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 И когда объяснил главный инженер, когда выйдет подбитая машина в Новый он сказал, что через день-два будут снова летать.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 Сегодня на этом все. Продолжай смотреть Универньюз. Пока.